хочу поговорить о том, как доводит людей до паранойи и то, что родители вообще не следят за своими детьми. То есть, да, если, например, на начну издалека. А, а, остался я как-то, когда был ребенком, один дома и понятно что за мной никто не следил все ушли на работу и я просто что то бесился бесился и, и упал с дивана на стол башкой и разбил себе башку все было в кровище я сразу пошел звонить а, своей матери на работу и то есть я звоню, кровь хлыщет прямо на этот телефон фонтаном, весь телефон в крови. И я звоню, и, и берет какая-то женщина трубку, я говорю, позовите, пожалуйста, вот того, то вот того. И, и говорю еще, и побыстрее, пожалуйста. И она говорит, побыстрее, и кладет трубку. Я остаюсь в своей кровище. <смех> То есть вот, та, вот такое отношение людей друг к другу. А вот как людей доводят до паранойи. <смех> <смех> То есть попал я после школы на юридический факультет. И какие-то у меня остались школьные палатки. И я просто с этими школьными повадками пришел в этот университет. Это был юридический факультет. То есть я абсолютно не знал, куда я попал, вообще кем я буду и так далее. Оказалось, что там половина где-то, если не больше, учится на полицейских. И, то есть вот так вот, да, и я там что-то о себе ляпнул, что-то у меня как-то расприняли. И меня сразу начали просто троить, доводить до паранойи. То есть там люди обу специально обучены как что делать. Если человек, например, невозможно его не получается просто посадить человека то они тебя начнут травить чтобы просто свести с ума довести до психушки и таким таким способом наказать просто то есть да я лежал в больнице и у нас там один пациент был который был тоже бывший сотрудник и то есть они других доводят до паранойи и себя доводят то есть они просто помешаны вот на этих преступниках. Просто помешаны. И они себя сведут с ума, и других сведут с ума. Вот. То есть у этих людей есть какие-то методы, способы, как на тебя воздействовать. То есть постоянно говорить о тебе, чтобы твой мозг привыкал, что тебя постоянно. Постоянно тебя травят, постоянно как-то издеваются. И просто они, эти люди знают, что как устроен человек. И как психика себя просто после этого поведет. Вот. Эти люди, они... Ну, я, конечно, про всех не говорю, но вот, например, один сотрудник у нас лежал, он был вообще никакой. То есть это был старый человек пожилой. И... Он постоянно лез там браться, постоянно какие-то тапки куда-то прятал у других людей, постоянно, но остальное я не буду говорить. <свес> вот такие вот дела. Эти люди... Они просто творят, что хотят. Они знают, что им ничего за это не будет. А что будет за то, что... Почему тебя нельзя травить, например? Такого нету вообще. И... И это невозможно особо доказать. Да мне и не надо ничего доказывать. просто вот так вот следят за твоей социальной жизнью вконтакте, какие ты фотки выкладываешь, что какие то аудиозаписи там слушаешь, какие, какие видеозаписи просматриваешь. То есть они смотрят, смотрят за тобой, следят. И просто хотят за что-то зацепиться и перевернуть это как-то против тебя. И все мои бывшие одногруппники, большинство стало этими сотрудниками, то есть я был мальчишкой, когда со школы пошел в университет и я просто даже мне никто и не объяснил, куда я попал, как себя нужно вести чтобы как быть в безопасности более-менее. И после этого... То есть им этого было мало, я оттуда благополучно ушел. Там уже зачем мне это надо. И после этого они начали. Включили мне пси террор. Просто какие-то преследования пошли. То есть даже пситерори террори даже боишься выходить из квартиры, потому что постоянно какие-то угрозы, там люди, которые сидят около твоих окон, около подъезда, постоянно какие-то угрозы, постоянно такие слова типа, что-то там ВКонтакте удалишь там, что-то на стене, и они говорят, не ломай нам игру, и просто какие-то угрозы летят в твой адрес и непонятно почему к твоей персоне такое внимание то есть Просто издеваются как хотят. Захотят, начнут издеваться, захотят, прекратят издеваться. Делают вообще, что хотят. Могут довести человека до паранойи вообще. То есть мало того, что они включают, ставят человека на компьютер, включают пситеров, так они еще и преследуют его и что-то сидят возле окон, что-то орут, то есть вот так. За детьми здесь вообще особо-то не следят. По барабану. Человек в несознательном возрасте, ему, например, даже и ничего не объясняют. Абсолютно. Просто бросают в общество и сплеешь зашибись. Не сплеешь, ничего страшного. У меня даже есть такие истории, что люди на пляже за своими детьми не смотрят, и они просто тонут. И они просто потом пишут где-то ВКонтакте на своих страничках, типа как мне жаль, что-то типа такого. Если бы тебе было действительно кого-то жаль, то ты бы просто никого бы не приводил в этот мир. То есть зачем? Какую цель ты преследуешь?